Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня я расскажу вам о модах, которые переводят мир Майнкрафта в место, где по улицам заброшенных городов ходят толпы зомби, и чтобы выжить, вам придется сражаться с полчищами мертвецов. Ну что, ребята, поехали! <связать> The Lost Cities изменяет генерацию мира, превращая его в разрушенный город с большим количеством заброшенных зданий и построек. В давно брошенных хозяевами домах можно найти сундуки с лутом, который может быть полезен, но кроме сундуков в заброшках также встречаются мертвецы, которые не против полакомиться вашими мозгами и плотью. Итак, а теперь давайте взглянем на зомби. Лично я считаю, что выглядит достаточно обыденно и немного скучновато. Это, конечно, не мод, но все же я не могу вам не рассказать о таком замечательном ресурс ресурспаке, как T-Soy Zombie Pack. Ресурс пак добавит в Майнкрафт 800 текстур зомби. Теперь наткнуться на одного и того же зомби в игре будет очень сложно. Среди зомби можно будет встретить кого угодно. Зомби полицейского, грабителя, строителя, бомжа, просто голову зомби. И бог знает кого вы еще можете встретить. Так, зомби разобрались, но что же у нас по оружию и броне? Это все нам устроит мод Wix Modern Warfare. Эта модификация добавляет 3D оружие, военную форму, военные портфели и бронежилеты. Мод очень интересный и большой, у оружия красивые 3D модели, реалистичные анимации при зарядке и звуки. Также появляется возможность лежать на земле. Как по мне, это один из лучших военных модов на данный момент. Следующий мод, который также добавляет оружие, Tech Guns Mod. Это крупный мод, который добавит в игру новые материалы и возможность создавать высокотехнологическое оружие. Мод содержит множество видов брони с различными свойствами, конечно же большое количество оружия, как обычного огнестрельного вроде пистолетов, автоматов и пулеметов, так и суперфантастическое, разные бластеры, пушки Гауса и тому подобное. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь, и если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями. Сам был я, Сашари, всем удачи и всем пока!